Uh, буквально некоторое время назад мы видели у вас в Твиттере... Uh, очень много uh, было вопросов, вас просили Russian. не приезжать в Россию, Вы здесь. Это действительно так? Или вы всегда найдете кого-то на Твиттере, кто на то что вы делаете. Чаще всего находятся люди, которые будут всегда против того, что ты делаешь. Если кто-нибудь, если я в своем Твиттере что я собираюсь сходить на завтрак, все равно кто-нибудь протестовать по этому поводу. And some of the comparisons floating around were quite surprising. Somebody said, "Would you have gone to 1930s Germany? Uh, вы что собираетесь пройти в Германию 1930-го года? I said, yes, have you seen the film Cabaret? Да, вот вы видели фильм Cabaret? Да, я как раз собираюсь.